Здравствуйте владельцы сигнализации Starline A91 Вы часто задаете вопрос как поставить автомобиль на прогрев по температуре двигателя в данной модели Сейчас я вам наглядно покажу как это делать Для этого нажимаем третью кнопку брелка со звездочкой И удерживаем ее до первого звукового сигнала и не отпускаем до второго После второго сигнала отпускаем кнопки у нас мигает первая иконка Нажимаем эту же кнопку два раза, после чего будет мигать третья иконка, на которой изображен градусник, и нажимаем вторую кнопку брелка. Высвечивается настроенная температура прогрева, не трогаем кнопки, пока брелок не издаст сигнал, и третья иконка не перестанет моргать. Теперь эта иконка постоянно горит, означая, что прогрев включен.